Эй, члены психбольницы Немиркин, большое спасибо за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Давайте приступим к видео. Вы когда-нибудь задумывались, что делает других людей такими счастливыми? Какие привычки они выработали за годы жизни, которые постоянно делают их счастливыми? Согласно теории отца позитивной психологии Мартина Селигмана, 60% счастья определяется окружающей средой и генетикой, в то время как 40% зависит от нас самих. Важно знать, что мы не можем быть счастливы все время. Иначе не было бы такого понятия, как счастье. Оно было бы обычным и постоянным, и мы не смогли бы определить, что такое счастье. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, самая частая человеческая эмоция – радость. За ней следует любовь и тревога. Люди испытывают положительные эмоции в 2,5 раза чаще, чем отрицательные, но также относительно часто испытывают положительные и отрицательные эмоции одновременно. Если радость может быть у других людей, Возможно, мы сможем выработать некоторые привычки, которые сделают счастье часто эмоцией и у нас. Вы никогда не должны отказываться от счастья. Поэтому, чтобы помочь вам на пути к радости, вот 10 полезных привычек счастливых людей. Первое. Принимайте положительные моменты в жизни. Мы часто не замечаем того, что есть хорошего в нашей жизни и сосредотачиваемся на негативном. Мы размышляем о худших сценариях, тогда как вместо этого всегда должны представлять, что хорошего можно извлечь из той или иной ситуации. Хорошей привычкой является принятие и признание того, что вы цените и что делает вас счастливым. Есть больше вещей, за которые вы благодарны, чем вы думаете. Второе. Не симулируйте улыбку. Приходилось ли вам когда-нибудь принудительно улыбаться, а потом чувствовать себя эмоционально истощенным из-за того, что вы изображали эмоции, которых на самом деле не испытывали? У некоторых из нас есть работа, которая требует, чтобы мы вели себя определенным образом или улыбались весь день. Но если есть возможность, лучше улыбаться только тогда, когда вы чувствуете что-то позитивное. Исследование, опубликованное в журнале Academy of Management Journal, показало, что притворная улыбка, когда вы испытываете негативные эмоции, может ухудшить ваше настроение. Третье. Держитесь за свои увлечения. Если у вас есть свободное время, займитесь тем, что приносит вам радость. Что вам нравится? Если у вас был долгий день, и вы просто хотите сесть и насладиться просмотром любимого фильма или поиграть в любимую видеоигру. Это может снять напряжение и сделать вас счастливым. Если вы хотите, чтобы счастье длилось весь следующий день или неделю, оставьте немного места и для своих увлечений. Если у вас есть навык, который вы можете улучшить и любите делать, вы увидите рост и лучшие результаты только со временем и практикой, и вы будете получать удовольствие от этого сейчас и в долгосрочной перспективе. Номер 4. Будьте рядом с людьми, которые вам искренне нравятся и которых вы любите. Проводите время с людьми, которые делают вас счастливыми и напоминают вам о том, ради чего стоит жить. Подумайте, есть ли в вашей жизни кто-то, кто заставляет вас постоянно чувствовать себя несчастным. Лучше всего поддерживать здоровые отношения, которые вам искренне нравятся. Исследования показали, что люди действительно наиболее счастливы в окружении других счастливых людей. Поэтому тянитесь к тому радостному человеку, который есть в вашей жизни. Приглашайте их погулять, приглашайте их к себе, общайтесь с ними в интернете. Это может улучшить и вашу радость. Номер пять. Отдавайте себя. Было установлено, что волонтерская деятельность улучшает как психическое, так и физическое здоровье. Поэтому всегда полезно отдавать другим, не только для их счастья, но и для вашего. По мнению исследователей, люди, которые помогают, испытывают кайф помощника. Это эйфорическое состояние, которое может активизироваться, когда человек действует благотворительно. Эйфория возникает из-за того, что центр вознаграждения в нашем мозге активизируется в результате благотворительного акта. Это очень похоже на наркотический кайф. Номер 6. Наслаждайтесь простотой. Подумайте о тех маленьких моментах в вашей жизни, которые заставляют вас улыбаться. Простые удовольствия, ничего особенного. Можете ли вы вспомнить о них? Давай. Я жду. Да, у тебя есть один. Как вы думаете, почему в вашем хранилище памяти хранится этот маленький опыт? Потому что это те простые моменты, которыми мы часто наслаждаемся, не осознавая этого. Мы часто бываем счастливы, когда не осознаем, что чувствуем себя счастливыми. Поэтому наслаждайтесь простыми моментами жизни, наливая свежую чашку кофе, сидя на крыльце, читая хорошую книгу. Нет, это не реклама кофе, но именно эти маленькие удовольствия мы воспринимаем как должное. Номер семь. Сознательно старайтесь быть счастливым, и это улучшит ваше эмоциональное состояние. Вы не говорите? Да, я знаю, что это звучит очевидно, и многие из нас пытались. Но согласно исследованиям, это может сработать для вас. Два исследования, опубликованные в Journal of Positive Psychology, показали, что те, кто активно пытался почувствовать себя счастливее во время исследования, демонстрировали позитивное настроение на самом высоком уровне среди всех испытуемых. Номер восемь. Найдите цель в своей жизни. В чем смысл жизни? Что все это значит? Цель жизни – это не то, на чем вы должны полностью сосредоточиться. Вместо этого вам следует выяснить, в чем заключается ваша цель в жизни. Счастливые люди руководствуются своей целью. Это то, что они решают сами, и это то, что делает их счастливыми. Возможности бесконечны. Что вам нравится? Как вы можете включить это в свою цель жизни? Номер девять. Практикуйте стойкость. Возможно, вы думаете, что противоположностью депрессии является счастье. Но это не так, считает психолог Питер Крамер. Крамер считает, что стойкость – это противоположность депрессии, а не счастье. Правда в том, что даже самые счастливые люди сталкиваются с трудностями, переживаниями и борьбой, которые все еще существуют для них. Каждый человек время от времени попадает в яму печали, но самые счастливые люди развивают стойкость и выбираются из этой ямы, какой бы глубокой она ни казалась. Будьте готовы к трудностям, но будьте готовы дать отпор, несмотря ни на что. И номер десять – они ценят настоящие разговоры. Прекратите болтовню. Давайте поговорим о чем-то реальном. Какие чувства мы хотим выразить? Что мы сдерживаем? Что нас волнует, увлекает, радует? Поговорите об этом. Одним из пяти главных сожалений умирающих является то, что они жалеют, что им не хватало смелости выражать свои чувства на протяжении всей жизни. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, еще раз доказывает, что эта привычка просто необходима. Исследователи обнаружили, что люди, принимающие участие в содержательных беседах, в отличие от светских бесед и неважных тем, испытывают большее чувство удовлетворения. Поэтому, когда вы чувствуете себя мрачным из-за погоды, это не потому, что идет дождь. Это потому, что вы говорите о погоде. Если есть сомнения, смысл жизни всегда отличный повод для разговора. Итак, какие привычки вы будете практиковать? Как вы будете внедрять их в свою повседневную жизнь? Поделитесь с нами и многими зрителями канала Немиркин в комментариях ниже. Сейчас это может показаться сложным, но, как сказано в одном из величайших фильмов всех времен, счастье – это всего лишь капля слезы. О, старый добрый Шрек 2! Вот это делает меня счастливым. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с теми, кому, возможно, нужно немного счастья. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. И как всегда, большое супер спасибо за просмотр.